Ребятки, я в, в, на, на месяц, э, то есть 12 февраля и до, втор, до 12 февр, марта этого года буду в отпуске, поэтому меня не, не трезвоните. Я буду новую рубрику, во-первых, новую рубрику буду вести. И, во-вторых, ну, реально, не мне, пожалуйста, прошу вас. Это 4 недели. 4 недели меня не будет тут. Угу. Ну, до 12 марта, короче. Меня не ждать. Ну, будут маленько такие видео выходить. Ну, немного. Короче, ребят, давайте пока всем.